звезда моя путеводная, водная, моя полноводная, Необъятная и сердечная, Любовь твоя бесконечная. Если в жизни ты оставишь меня, Лучь возьми с собой. никогда не найдет радости в мире слез Мысли беспощадно на меня жод, Что я зимой леплю. И Дай мне сердце смиренно-нежное, Сердце грубое, некрасивое, Из груди моей вырвись. Когда не найдет радостью, мире слез, мысли беспощадно одна меня жжет, что я зимой леп. При...